Всем привет, друзья! Барселона уже, можно сказать, официально оформила переход Рафини. Об этом сообщил Фабриция Романа. Рафини уже прилетел в Барселону. Да и сам Лапорте заявил, что презентация игрока состоится в скором времени. И да, я знаю, что Дембеле официально продлил контракт с Барселоной. Но об этом мы поговорим в отдельном ролике. А сегодня мы, конечно же, говорим о Рафинии, о том, где и как Хави собирается его использовать, что это за игрок и стоит ли он этих денег. В общем, поехали. Итак, Барселона после продажи медиаправ заработала неплохие деньги, и Лапорто пообещал взять этим летом Рафинию, Бернарду Сильву, Левандовский и Кунде. Что ж, первое уже сделано. Остается Сильва, Левандовский и Кунде. По информации Фабриция Романо, лиц гарантированно заработает 58 миллионов евро и еще 7 миллионов могут получить в виде бонусов. В общем в сумме 65 миллионов евро с учетом бонусов. Что интересно, пару дней назад абсолютно все источники писали, что Барселоне не удалось договориться с лицам и Рафине уйдет в Челси или в Арсенал. Те предлагали больше 70 миллионов евро, но по итогу Рафине выбрал Барселону. Вообще про него мы уже делали отдельный ролик в рубрике «5 причин". Обязательно посмотрите, если хотите. Но сегодня мы как бы сделаем такой небольшой анализ игрока, поговорим более подробно, подумаем, где же он будет играть. Что это за игрок, и стоит ли он вообще этих денег? Итак, Рафиния это игрок, который в этом сезоне, по сути, вытащил Лиз из зоны вылета. Конечно, не только он был причастен к этому успеху, остальные тоже хорошенько поработали. Тот же Джек Харрисон, о котором вы скорее всего не слышали, в этом сезоне был важнейшей фигурой в команде. Рафиния за 36 матчей забил 11 мячей и отдал 3 голевые передачи. Статистика для Вингера в целом неплохая, я бы сказал, даже очень хорошая. А учитывая, что он играл при всем уважении в лице в команде, которая была на грани вылета в этом сезоне, это очень хороший результат. Я, конечно же, посмотрел парочку игр лица, и, во-первых, могу сказать, что Рафинья не был ключевой фигурой в команде. Я имею в виду, он не оказывал особого влияния на игру. Да, он забивал, но через него не строились атаки. Он не опускался в центр, чтобы протащить этот мяч, чтобы начать атаку. Такое, если и было, то в очень редких случаях. Бьелса построил команду так, как нужно. Лиц, опять же, это команда, которой не нужно играть первым номером, не нужно владеть мячом под 80%, для них это практически невозможно. И этот уровень игроков Лица сказался на статистике Рафинии. Почти в каждом матче Рафиния мог отдать голевую передачу, но из-за уровня игроков этого не происходило. Это были ошибки и позиционные, и на уровне завершения. Разберем один пример. Матч против Норвича, 30 я минута, Рафиня получает мяч, прекрасно обыгрывает противника, продвигается вперед и отдает передачу. Но в ту зону никто не забежал, хотя было очевидно, что Рафинья туда и отдаст. Это был самый оптимальный вариант, но не хватило навыков и опыта, чтобы кто-то забежал и забил гол. В другом матче был очень хороший момент, чтобы забить, но игрок опять же не догадался отдать передачу Рафини, которому никто не мешал, да и шансов забить у него было больше. Ну и давайте добьем еще третьим примером. Рафини открывается на своем фланге, видит свободного одноклубника, отдает передачу и как бы ничего. Куда он ударил, я лично не понимаю. Хотя там и был в итоге офсайт, думаю, вы все поняли. Единственное, что я заметил, так это некое футбольное взаимопонимание между Рафини и Родриго. Если вы помните такого, то Барселона в 2020 хотели немного так обмануть на 80 миллионов евро. Благо на это руководство хотя бы не повелось. Рафини мог больше забить, мог больше отдать. У него было бы больше шансов, если бы его просто понимали. Дальше Рафиния, как я уже ранее говорил, очень хорош по части отбора. Он хорош в прессинге, хорош в отборе, постоянно возвращается в оборону. Я считаю, что это очень важно. Тем более, одна из особенностей Хави – это прессинг. Тут его способности играть без мяча сильно пригодятся. В общем, Рафиния, хоть и вингер, но в оборонительном плане очень хорош. Также Рафиния не очень-то жадный футболист, он не передерживает мяч, он включает мозги и понимает, что здесь нужно отдавать и он отдает. Что касается дриблинга, то здесь конечно же он еще лучше. Лишается мяча очень редко, у него сложно отобрать мяч без фала. и несмотря на все это, Рафиния понимает, что мяч это важная штука, тем более для лица, которые не всегда играют первым номером. Бразилец не идет в дриблинг, когда ему вбрело в голову, он понимает когда это необходимо и соответственно пользуется своей техникой. По скорости Рафини это не Дембеле, но он довольно быстрый, резкий, с мощным и точным ударом. И лично я считаю, что Рафиния подойдет Барселоне. Да, за него заплатили 65 миллионов. Он не стоит этих денег. Его цена 50 миллионов. Переплатили 15, ну ничего страшного, Челси был готов заплатить 75, Арсенал примерно так же. Так что это хорошая сделка. Как я и говорил, в Англии его огромное количество раз не понимали. В Барселоне есть все, талантливейшая молодежь, опытнейшие игроки. Барселона, даже при всех ее проблемах, это очень сильная команда. Рафинью здесь точно поймут. Ну и где же он будет играть? Понятно, что это справа в атаке, но и слева он тоже может играть. Дембеле продлил контракт, и Хави будет совмещать иногда Фати и Рафинью. И иногда Фати или Ферран и Дембеле, или просто Рафинья и Дембеле по флангам. Все это будет решено по мере поступления. К сожалению, я не могу делать более длинные ролики. Во-первых, я не люблю лить воду, а во-вторых, времени у меня сейчас нет, чтобы эту самую воду лить. Я бы мог рассказать, где он родился, где он вырос, как он начинал свой путь, но по мне это не очень интересно и не очень-то важно. А если интересно, то пишите. Я обязательно это учту. В общем, на этом все, друзья. Пишите свое мнение в комментариях, ставьте лайк, если понравился ролик, ставьте дизлайк, если нет, подписывайтесь на канал и любите футбол.